Доброе время суток, дорогие друзья. Ну что ж, маленький короткий обзор Agidas 11 ну, В принципе-то ничего сложного здесь нет Но то, которое я переводил Вы переводил, сами понимаете, у меня с английским языком не очень так Есть очень хорошо Пришлось поработать через переводчик Но У меня программа, ну не программа, а оперативная система для рабочей станции ну, так как ее не успели перевести пришлось поковыряться а, потом я маленько ее обновил и а, как она была в таком виде, вот как сейчас а мне это как бы она не очень ни к селу ни к городу для меня как там сами будете перебрать там все остальное там были драйвера, но они там практически мои все стоят вот, Там есть какие программы хорошие Они вам удалят вот. Они бесплатные А про версии все <coughs> Тошнете снять, пользуются они портативные Ну, про портативную программу сразу говорю У меня пару видео есть, которые можете посмотреть на ютубе на даже по моему там в одном классе где то еще есть но да. не об этом разговор смысл в том что она переведена на русский язык все сделано все по человечи а драйвера потом она обновлена полностью так что обновление может не ставить Вставая, цифровая у них лицензия стоит так как она присчитается серверная рабочих станций вот он дается какое-то время, блин, ну, точно не знаю, но ну, стоит 20 дней, может даже раньше, сейчас уже не знаю, как повернулся, я, так, по, по крайней мере, сам по себе их как бы ключи вожу но это будет потом. Интерфейс одно и то же, ну, как бы, как видите, он очень сильно поменялся. Украшение такое довольно неплохое. Ну, есть загвоздка о том, что от 14 8 до 16 -го года программы некоторые, честно говоря, не идут. так же, как и игры. Так что не стесняйтесь. Это чисто для фантазеров. Это 11 версия. Не знаю, зачем они. Они выкинули. Мне она не понравилась ни к чему. Я и стер и вернулся как бы, обратно firefox налеровых станциях обратно на 1941 ну, то есть 21 h2 мне более как, способнее она все принимает ну и также работу на сервере но сейчас у меня примерно на будет будет вот такая вот вот здесь точно точно такая будет ну правда и раз поменял ну там сами если что подменять разберетесь не важно настройки точно такие же все по русски все все все все здесь так бы набираете но, в принципе то же самое все работает можете менять все серединке делать все сейчас все работает по русски сразу говорю что некоторые программы firefox ой firefox ой блин что это за этим firefox для рабочих станций говорю, firefox блин понесло мне что-то на него ну, не об этом разговоре, там то же самое можете сделать и здесь то же самое выбираете. здесь то же самое, тут то же самое выбираете здесь то же самое, в принципе одно и тоже все одно и то же копия интерфейс поменялся и многие ну на про не пробовал сразу, говорю, может на про идет какие-то программы, ну они не пошли, я вернулся закопить обратно свою старенькую обновленную. А, кстати, у меня была система стояла джеффордовская видеокарта. Десятая версия, то что кто просит 12, как бы ничего. Но видеокарта у меня внутренне встроена. гиговая 64 битная как говорил 12 -ая. но я практически не пользуюсь то что она ну, тупая просто смысла нет с ней пользоваться она только для начинающих и не для игр для игр только ну а, не ddr4 так может уже обновилась но у меня старенькая но все равно так что смотрите как это все делается скачивайте по ссылке windows 11 здесь 6 гиговая а при вскрытии она будет уже 15-20 гигов а плюс к этому ну, она будет распаковывать и там все остальное ну, она в принципе как бы ну тоже вот вот видите все все все здесь стоит но ну, это тоже вот вставлено встроено все вот. что дальше так но ну, если конечно непонятно задавайте вопросы позже под видео или там в одноклассниках эту программу диск она уже более свежая ушла буквально это месяце вот смотрим что у нас вот она она у меня локальный диск здесь есть сервер я на сервере работаю в сервер я смотрю как бы интернет у меня все остальное а вот и рабочая станция чисто работы вот у вас конечно появится одна вот такая или ну, в какую вы работаете вам что может сделать то что интересно но на две не дает здесь можете поставить под любой восстановление покажет и здесь можете ее поставить С, ну, как у вас там она стоит у меня вот д например она вот Ну вот, блин, что-то за его. что Че, с ним? Че он затупил-то? Сейчас мы ее снимем. Вот, по сейчас. <скочите> что на это, что на это, разницы нет На C лучше e потому что у вас будет Делать восстановление, восстановление Здесь, здесь у вас на C, e где берете обзор, где вы скачали uh, Windows 11, ставите открытие Вот она у вас сразу будет проводом Про, там, PRO, там 11, робудь, станции рабочая стоит Как видите, 410, 21, ну и так вот время 15 гигов А чтобы было 15 гигов он ну, загрузочный диск лоск вот. что, что еще если вы нажмете вот сюда форматировать добавить загруженный диск ну, в смысле можете а он вас попросит перегрузиться но перед чем перегрузиться вам надо сделать опции настройки и как у меня нажать сделать окей OK восстановление установление загрузки сделаете на это потом когда перегрузится будет синий экран ну, там что-то f9 нажмете он перегрузится то же самое сделать восстановление в системе вот, вот эту нажмете все а сейчас просто делать восстановление обзор не важно на, на семерке хоть на десятке, на хоть на, на двадцатки то же самое будет перенесется моментально но забудь не забудьте чтобы у вас было ровно 4 гига обязательно Если будет так будет тормозить ну и хотя бы у меня 2 оперативно как бы не оперативные процессоры вот мне раньше было сможешь раз у спать неважно попробуйте поставьте Можете сделать так, ничего не трогать Просто нажмете OK, ОК вот. Или красненько покажет Или если -си покажет си Синенько, как полагается Значит у вас загрузка пошла А если красненько, значит У вас места не хватает Если места не хватает, надо убирать До 20 гигов, убирать, ну как жесткого диска А потом он полностью установится внизу вот здесь будет Бегать всякая хрень у меня видео там есть, как с этой Вы видите, как восстановление, все идет через 10 минут плюс. Ну и в принципе все, она перегрузится и будет у вас сразу система. Ну у меня она буквально 10 минут, потому что пожестче у меня побыстрее, побыстрее работает, потому что рабочая станция посмотрите, как, попробуйте, как работает, понравится, не понравится. Ну, в принципе, как-то так. Еще раз говорю, у меня там есть программы. Э, все про и.. Почистите мои драйвера, уберете все мои драйвера, которые там есть. Если кто умеет, вручную поставит. Он удалит папку ападата. Апп так, ну в принципе все. И там есть боснер стоит бесплатный. То же самое. Можете его сделать и загрузить драйвера. Прототипные программы, они не устанавливаются. Закидывать в папку D или я не знаю, куда там CBD и работать от них, чтобы чисто с тем было ну, пока это свидание, делайте комментарии, пишите, я вам подскажу. Я частенько или на WhatsApp, или ну, в однокласниках. Увидите меня, там слушайте Все вопросы отвечу без проблем. За.. Вот эту оперативную систему, но ну, еще раз говорю, все объясню, расскажу и все сделаю. Если надо, будут какие-то проблемы, вопросы, суета, ну и все остальное. Все пока, еще раз за свидания, Подписывайтесь, снять, сделать и галочки, плюс-минус.